Ребят, добрый вечер, добрый день, доброе утро. Обращаюсь ко всем, всем желающим, кто хочет рассказать о своем персонаже что-то. В описаниях под видео будет ссылка на Дискорд. Заходите туда, пишите мне. Я буду там под ником Розе. Нужен Орб, нужен Лучник, нужен Нож. Нужен Копейщик, нужен Глад, нужен Дестер и нужен Танк. По магу с хаосом я видео записал уже, по арбалету под вопросом, я не знаю, человек вроде бы мне, я с человеком общался, говорил у него в ремонте сейчас компуктор, я еще подожду конечно, по арбалету пока не нужен, пока не нужен, по магу и арбалету как бы видосы будут, а вот по другим классам мне нужны люди. Если ты играешь арбом, тебе есть что рассказать о нем, пиши. Мне, снизу будет ссылочка в описаниях на дискорд, заходи туда. Как будет происходить, это, это не в прямом эфире. Мы просто разговариваем, ты там показываешь мне своего перса, рассказываешь о нем, там делаем пару замеров. Если ты что-то хочешь, чтобы я видео не вставлял, ради бога, пожалуйста. Это будет идти под запись. Вот скажешь что-то, не надо видео вставлять, я это вставлять не буду. Просто если у тебя есть что рассказать о своем персонаже любимом, ну ты так хочешь поделиться. Я конечно это делаю для контента, для развития моего YouTube канала, но в целом такие видео, если ну, их будет побольше там. Кто-то рассказывает о своих персонажах, это привлекает новую аудиторию в игру и дает игре жить дольше немного. Но что вы сами понимаете, выходит кучу проектов, честно скажу, выйдет Трон in Liberty. Если она будет достойной, я уйду туда. Я честно говорю, я сразу кидаю линейцу и сразу ухожу туда. Если Трон in Liberty оказывается достойный, я не буду сидеть на одном месте и играть в одно. И играть на одной клавише на пианино. Есть же еще куча разных клавиш. Черные, белые, там разные какие-то. Тоже понажимать как бы. Так, ну это метафора. Каждый поймет ее по-своему. Захейтите меня, но ну я знаю. Ну короче, вы поняли, что я хочу, да? То я жду тебя, именно тебя. Заходи в дискорд в описаниях под видео. Я тебя там жду. Всем пока.